Добрый день, здравствуйте, уважаемые присутствующие, слушатели. И теперь вот в теории к практике мы поделимся своим опытом использования такого метода, как РНК-секвинирование в диагностике опухолей, мягких тканей у детей. Вот здесь и далее под секвенированием РНК, или также мы привыкли в научной литературе встречать название РНК-сек. я буду говорить о технике секвенирования, в основе которой лежит УЖС, высокопроизводительное секвенирование для определения структуры РНК и ее количества биообразца в определенный конкретный момент. Можно также сказать, что это анализ непрерывно меняющегося клеточного профиля, а по сути технически в процессе происходит высокопроизводительное секвенирование комплементарной ДНК. В научной литературе мы привыкли встречать по отношению к этому методу эпитет исчерпывающий. Есть даже много специализированных статей по оценке такой характеристики, в которых приводится доказательства, что с помощью РНК-секвенирования можно опосредованно выявлять практически весь спектр генетических нарушений, скажем, от однонуклеотидных замен до химерных транскриптов. А в научных исследованиях этот метод применяется очень широко. Он позволяет, если мы говорим, об онкологии, например, на основе анализа дифференциальной экспрессии генов, антиновые молекулярно-биологические подгруппы заболевания, которые при соотнесении их с клиникой и морфологией могут привернуть понимание биологии опыли и тактики лечения. Мы видим результат таких научных исследований а в постоянной и довольно глобально меняющейся классификации мозга при мягких тканях. Можно сказать, что изменения. Классификации 2020 года а, произошли на 90% благодаря исследованиям с помощью метода рапкосихвинирования. В названии категорий подгрупп мы видим уже конкретный ген или конкретное генетическое событие. РНК-секвенирование – это очень популярный, одна из наиболее широко используемых техник в Life Science. Используется при разработке лекарственных препаратов, диагностике и прогностике онкозаболеваний. Для опухолей мягких тканей у детей характерно наиболее часто патогенетическое структурное изменение. Это хромосомная перестройка, которая приводит к формированию химерного онкогенного транскрипта, в подтверждении этому множество публикаций на слайде представлены результаты в виде круговой диаграммы. Это анализ большого количества опухолей в китайской комборте пациентов. Практически в каждом случае был найден кандидатный на химерный транскрипт. Если посмотреть на диаграмму, мы видим с одной стороны один ген, другой напротив второй ген-партнер, участвующий в химерном транскрипте. Также можно заметить, что большинство случаев уникальны. Если много рассказать про новую часть исследования, то выбор его варианта из десятка имеющихся будет прямой зависеть от его материала. Наиболее правильным и точным будет использование качественно замороженной ткани опухоли. И Так делают большие центры, где организован такой процессинг тканей. РНК при этом выделяется э, из ткани довольно сохранной, с низкой степенью деградации. Ну а часть других исследователей и мы вместе с ними делаем РНК-секвинирование на образцах фиксированных помолиней и заключенных парафии. РНК из таких образцов высоко деградирована. Если представить рнк нити то цепочки РНК из ФТЕ образцов очень короткие, иногда меньше станокриотидов. К слову сказать, в таких образцах даже невозможно подобрать праймеры и разработать специфичный ПЦР, а готовый стандартный ПЦР в режиме реального времени могут давать сложно отрицательный результат, то есть ПЦР может просто не работать. На самом деле есть ряд преимуществ в работе с ОПЕ, потому что мы берем точно известную, проверенную, характеризованную потолками опухоль с, известной, с известным процентом опухоли в, в ткани в образце. А менее чем за год мы проанализировали с помощью этого метода уже 35 опухолей мягких тканей. На слайде представлено распределение по анзолатическим единицам и по типам. Большая часть из них — это недифференцированные саркомы, с которых мы, собственно, и начали использование этого метода в рамках международного проекта с японцами по генетическому характеристике недифференцированных сарком. Ну, здесь мы поняли, что у нас все получается, и мы находим интересные редкие вещи — Далее сформировался такой уже некий стихийный поток других опухолей редкой морфологии и стихими, нуждающихся в уточнении диагноза или поиске внушений для таргетной терапии. Например, рабдомиосаркомность на типичной морфологии и по одному-два кейса других редких вариантов. Вот здесь на слайде, видя вот так, вот круговую диаграмму, представлены все результаты наших исследований. По нашим находкам среди 35 образцов у нас получилось обнаружить 31 химерный анкогенный транскрипт, в одном случае дупликацию нескольких зон генов, и три случая сейчас еще находятся в работе. Таким образом, на настоящий момент мы можем сказать, что эффективность метода очень высокая, она составила 91%. Здесь мы можем видеть, что все химерные транскрипты в нашей селектированы, покорте уникальный. Такой успех, высокая эффективность находок, ну, наверное, кроется в правильной тактике выбора применения этого метода относительно каждого конкретного случая. Вот, например, одна из самых частых и в детской онкологии радомиосаркома, ее эмбриональный подтип, самый часто встречающийся подтип радомиосарком, для которого характерны герминальные варианты мутации, соответствующие различным синдромам, в том числе так называемым синдромом РАС, то есть с участием в генов семейства РАС, где встречаются и точковые мутации, и различные МДЭЛы. Но останавливаться здесь не буду, об этом подробнее расскажет следующий спикер, моя коллега. Также мы видим, что встречаются соматические варианты, для которых характерен небольшой спектр генов. И знаем, что это также в основном точковая мутация ИЛИНДЛ. Кроме того, встречаются изменения в числе копий генов и в числе хромосом. понимаем, что эту диагностическую задачу можно решить гораздо проще с помощью фиш, СР, сиквенирования пассенгера или небольших таргетных МЖС-панелей. Также известно, что в 20% случаев не находятся драйверные мутации. И вот как раз такие вот случаи можно исследовать с помощью ракосегменирования. <coughs> Для подгруппы подлупоэвиолярной саркомы основными драйверными событиями являются перестройка 2-й, 13 -й хромосомы и повторяющиеся однообразные транскрипты ПАКС-3-ФОКС-1 и ПАКС-7-ФОКС-1, которые легко определяются с помощью фиш и ПЦР в режиме реального времени. Другие химирные транскрипты очень редки, и парадически также встречаются новые химирные транскрипты. Для подгруппы вертеоно-клеточных, колерозирующих мы видим довольно большой спектр различных химерных транскриптов и мутация в гена МИАД-1 характерную для одной из под группой После применения ПЦР, Мессенгера, все остальные варианты можно также смело отправлять на РНК-сиквинирование. Если говорить о наших находках в этой группе, то мы встретили, то мы встретили три транскрипта с участием генов рецепторных керасинки нас в группе эмбриональной рапдомиосаркомы. Вот один случай попал на исследование альболярной морфологии. Это как раз случай, когда ЦРДА отрицательный результат а, за высокую РНК. Да, и в группе а, сабиолярной клеточной и калиоидной морфологией а, вариант с перестройкой гена ЕБСР. Это крайне редкий подтип, с которым не, не каждому патологу, не каждому врачу, онкологу приходится встретиться в его практике. Но... Давайте остановимся подробнее на этом интересном случае. Это девочка 16 лет с новообразованием в нижней челюсти, очень агрессивным ростом опухоли, с множественными метастазами, резистентностью химиотерапии. Я привела вот на слайде такое большое количество информации для того, чтобы проследить тайминг, как в течение четырех месяцев менялся ее диагноз, и что на самом деле никто до конца не представлял, с чем имеет дело. После четырех месяцев уже у нас с нашими патологами был выставлен диагноз раптогнусаркома. После применения разных опций, химиотерапии, лучевой терапии, наблюдался продолженный рост пухоля. И вот ввиду ее такой крайней агрессивности, типичной морфологии с эпителиоидным компонентом и ростов в кости было назначено на обследование для верификации диагноза. Основные транскрипты, характерные для МС, были исключены. И далее было назначено жестко исследование с помощью таргетной панели на ДНК для поиска точковых мутаций. И выявлен патогенно-соматический вариант тп 53 который имел прогностическую клиническую значимость, ну, к сожалению, никак не прояснял дело с диагнозом ввиду неспецифичности мутации в этом гене, который встречается при многих вариантах опыта. И характерно параллельно материалов был послан на РНК, секвенирование, <coughs> в результате которого был найден химерный транскрипт евср 1 tfcp 2 И при поиске публикаций по этому транскрипту оказалось, что мы имеем дело с очень резким вариантом рандомиосаркома. Всего в мире на тот момент было выявлено э, и описано 25 таких случаев. И все с версией э, версионной клеточной морфологии и предрасположенность опухоли просто в кости. Э, с крайне агрессивным течением, большинство с исходом. Также помимо этого у опухоли наблюдали вероэкспрессию АЛК. Мы тоже провели АЛК-исследование. Также нашли в Вер экспрессию назначили препарат, ЛК-ингибитор при затянии, к сожалению, эффекты не добились. И ввиду отсутствия опций терапии пациентка была выписана на паллиативное лечение. А через месяц пришел результат референса, пересмотра материала из Бостона, который также подтвердил данный вариант опухоли. Вот такой случай, такой, ну, можно сказать, диагностической одиссеи, случай про тайминг, диагностику и роль рискоскоскопления при столкновении с очень редкими вариантами опухоли. Для нас он вообще оказался первым в практике. Вторая, часто опухоль у детей вынесена, вынесена сейчас в отдельную категорию. Это не дифференцированные неокоплоклеточные а саркомы костей и мягких тканей. Это саркомы юнга, для которых характерно наличие практически в 100% случаев двух химерных транскриптов, с участием гена девайсер-1, который можно исключать привычно нам ПЦР в режиме реального времени и совершенно небольшой долей других химерных транскриптов. Другой по типу крайне редкий, так называемый девайсер также характеризуется наличием нескольких вариантов химерных транскриптов, они известны. И здесь надо сказать, что, к сожалению, ввиду редкой встречаемости это вариантах кухоли, для корректного использования пицерни необходимо сначала выявить хотя бы один положительный образец. ЦИС-перестроенная саркома. В 95% случаев выявляется ЦИС-ДУКС-4 химерный транскрипт, 5% другое множество химерных транскриптов. В этой группе может стать основным методом для постановки молекулярного диагноза ну, ввиду того, что то известно по публикованной в 20-40% случаев фишек дают, можно, отрицательные результаты из-за структурных сложностей хромосовной перестройки. Молекулярный диагноз здесь имеет крайне важное значение, поскольку такие ведут себя высокоагрессивно, исход при них хуже, чем при саркоме Юинга и Викорсаркоме. В целом прогноз крайне неблагоприятный, и пятилетняя выживаемость составляет порядка 40%. Подгруппа а, недифференцированных круглоклеточных сарком с генетическим а, нарушением гена Бикор встречается, а, встречается гораздо реже, чем, например, саркома ЮНГа. В основном здесь химерные транскрипты с участием гена Бикор. В а, 90% случаев это транскрипт Бикор-ССРП3. Лечение этой группы ведется по протоколам саркома ЮНГа с аналогичной летней общей выживаемостью по 75%. А значительная часть пациентов имеет статическую форму заболевания, а исход в данной группе недостаточно прошел определен ввиду редкой встречаемости и недостаточного количества пациентов. Активное размышление идут по поводу оптимизации лечения этой подгруппы, а так как нарушение генетического баланса приводит к оверэкспрессии генов семейства ОКС, активации СЕЧ и ИТ-сигнальных путей когда есть другая терапевтическая опция применения препаратов таргетной терапии. В результате анализа по этой группе недифференцированных сарком мы столкнулись с практически полным спектром всех известных вариантов бекурсаркома. На более часто разработали система, по режиме реального времени отвалидировали их, так как получили положительный контроль. И вот за эти последние два месяца выявили еще три случая: C7, B3 перспективно. Но не только у нас, но и у наших областных потологов появился положительный контроль. И теперь такие случаи отфильтровываются на этапе ЭБХ, и в рекомендациях от патологов мы видим очень конкретно очень узкую зону молекулярного исследования, что не может радовать всех участников этого диагностического процесса. А, другой случай — это часто известный и а, просто определяемый суберный транскрипт при саркоме ЮНК евсра 1 -ПР. расследуют этот случай, почему и вообще как он попал в исследование метода моего мы увидели следующий алгоритм, что по заключении потомков была такая некая диагностическая дилема и дифференциальный диагноз у нас состоял между саркома Юинга и дифференцированной нейропластомой. Ими было рекомендовано исключение генетических операций гена ЕВСР-1, по стандартной схеме пациент пошел на фише-сследование на перестройку гена ЕВС ради оно дало отрицательные результаты. Далее, ввиду подозрения, на некие редкие случаи отправили на РЭПКСмирование, в результате которого нашли известный часто встречающийся транскрипт, который должен определяться с помощью фише-сследований, стали разбираться и нашли вот такую статью про аналогичную проблему. Оказалось, что э, кновеного фиш зонда при КАПАТ недостаточно, и он дает отрицательные результаты ввиду, э, ввиду того, что в 50% случаев такой перестройки сопровождаются э, такой инверсией ген ЕГСР-1 вместе с перестройкой. А вот ПЦР успешно работает на оба варианта, и, этот случай показал нам, что методом выбора для нас таких, в таких случаях служит ПЦР режим реального времени, а не э, ФИШ. Другие очень редкие катканы опухоли у детей составили 11 случаев в нашей когорте, отправленные на тот метод исследования. Большинство было проанализировано в единичных вариантах с абсолютно опухольными транскриптами. Рассказывать про каждый, ну, к сожалению, не хватит времени. Но мы можем видеть, что в двух случаях это опухоли с химиотранскриптами с участием генов рецепторных тиразинки нас. И эти и другие с описанными, потом для каждого варианта опухоли, транскриптами. Единственное, Совсем такая новая находка, обращающая на себя внимание в этой группе. Это транскрипт PANEX 3 1 на котором мы и остановим Это девочка 13 лет с объемным образованием весочных и ямок слева. В процессе диагностики оказалось, что весь спектр исследований, которые выполняют патологи, позволил достоверно провести диагностику между. Ну, Тогда уже оставалось два варианта, вначале было вообще четыре, между эпителиоидной остеопластомой и подобным вариантом классической остеосаркомы, э, ввиду эпителиоидной ее и позитивными маркерами остеобластной дифференцировки. Довольно быстро поняли, что надо сразу управлять мерами классиклинирования, потому что случай довольно уникального сочетания морфологии иммунопрофиля. И через полтора месяца получили результат, был выявлен новый химерный транскрипт панэкстривли-1. Кроме того, были найдены публикации о шести случаях эпиделеоидных опухолей с перестройкой гена глимпт. И только один из них локализовался в кости. И таким образом мы нашли случай с довольно уникальной биологией и с новым, не описанным ранее химерным транскриптом. Опухоли с перестройкой гена гли рассматриваются также в контексте возможной опции лечения таргетными препаратами ряда из сицептиндипитров. Ну вот, если в целом говорить про использование каскадирования, ключей именно поиска решений для таргетной терапии, то Самая привлекательная группа в этом смысле это опухоли с химерными онкогенами с вовлечением перестройку генов рецепторных теразинки нас. На сайте представлены все случаи, которые были найдены с такими вариантами, они составили практически одну четвертую часть от всех исследуемых образцов. В их составе и случая из отдельной категории, из классификации. ВОЗ – это излокачественные фосфатурические мезонхимальные опухоли и беретеноклеточные опухоли с перестройкой НТРК. НТРК – перестроенные беретеноклеточные опухоли за вот, исключением отдельных пресокомов представляют отдельную группу редких мягкотканных опухолей. Это довольно широкий спектр морфологий и гистологических грейдов. Большинство опухолей – появляются в первые две декады жизни, презентируя преимущественно в 10% случаев у детей. Большинство опухолей этой группы низкой степени злокачественности, но некоторые имеют грейд выше. Опухоли с высокой степенью злокачественности можно демонстрировать, могут демонстрировать агрессивное клиническое лечение с метастатическим распространением в легкие и другие органы. И именно Таким пациентам, наверное, в первую очередь необходимо использовать рнк для поиска мишени с целью назначения таргетной терапии. Сейчас в эту группу входит либо подобные нейрональные опухоли, нтрк неизвестные опухоли, напоминающего колеболочки периферических нервов. Большинство из них несут нтрк один химерный транскрипт. Имеют множество партнеров их форм, и внутрихромосомные интерстициальные делецы ЛМА-гена или инверсия в генах а, ТПР. У нас это случай дифференцированной вертиноклеточной санкомы. ТПМ-3 а, – с диагнозом эмбриональной саркома редко встречаются ГРК-2 и ндрк 3 химерные транскрипты. РАФ-1 и БИРАФ химерные транскрипты имеют тоже схожую патологию напоминающую опухоль полочки периферических нервов. У нас в основном эти опухоли приходили от патологов как эмбриональная раптогеносаркома. В целом у нас в этой группе хорошая представленность всех вариантов, соответствующих описанным подгруппам. И сейчас эта группа пациентов тоже поступает к нам с конкретным рекомендованным алгоритмом популярной диагностики патологов. И предпоследний слайд, заканчивая свой доклад, если говорить про технический аспект использования этого метода в диагностике, это, да, конечно, отметить его высокую стоимость, техническую сложность, большие и временные затраты на исполнение мокрой части работы, подготовки образца и большое количество данных, техническую сложность их анализа, интерпретация. Ну, в общем, с которыми должен работать, справляться хороший, высоко квалифицированный специалист. Ну, если говорить глобально, то на самом деле, конечно, ЛНК-секленирование это очень мощный инструмент для исследования биологии опухолей мягких тканей, в том числе и у детей. Благодарю вас за внимание. Спасибо сотрудникам центра, которые участвовали и продолжают участвовать в этой работе. И спасибо фонду «Науку детям», который, собственно, и, так скажем, финансируют эти исследования и благодаря такому финансированию эти редкие случаи имеют, так скажем, свой диагностический финал. Спасибо за внимание.